очку <laughs> Всем привет, это новый степых, сегодня будет плинка, сегодня будем прям бустить. Сразу скажу, что да, это реклама, но это не фантики, как вот сейчас многие скажут, блин, нет, не заплатили за ролик, в денег на баланс. Или если я солью, то я не получу ничего, а все, что выиграю, естественно, все мое. Кстати, я так понимаю, скоро будет здесь магазин скинов, поэтому вообще кайф, ну прям в тему, можно будет ДЛС спокойно забирать. Так, а, кстати, прикольно, у них тему можно выбирать, то есть вот это вот все дело окрашивается, но мне по душе поэтому оставим и да у вас также будет халява все что нужно сделать просто перейти по ссылочке в прикрепленном комментарии переходите и каждому новому пользователю степ дает за переход какие-то халявные деньги опять же это 0.25 центов или больше или меньше короче халява будет в любом случае но ну, у нас плинка предыдущий ролик зашел ребят надеюсь и этот. вы поддержите лайком кстати сейчас вошел в формат записи роликов без вебки но чуть-чуть хочу отдохнуть знаешь как было раньше когда я вообще без вебки все это записывал и вот Хочется сделать что-то подобное Сразу выбираем, давай лучше медиум режим И 16 рядов поставим Вот это поинтереснее, будет так 240 рублей, ну что, поехали Подолбим в предыдущем видосе Мне сколько там, ну мы что-то В районе 400 тысяч рублей Нам получилось сделать Могу ошибаться, Ну там я просто путаю Со степом, ну то есть старым У меня выигрыш, вот где мы выигрывали Фактически пол ляма затесался В голове 110, блять а, ебать тут плинка, и все это, опять же, проверяется на системе честности, Все есть в рандоме, есть сертификаты, блять, это реальные шансы, чтобы вы не ныли, что блять, подкрутка нахуй, нет, тут у всего сертификаты вся хуйня, э, ну, так что все нормально, я, короче, путаю по поводу суммы выигрыша со степом, но мы подняли ёбнешься, то есть там, не, не 400, а мы с 11 восстановили 400, ну, короче, дохуя, у нас там, кстати, x охуенный залетел, 40 тысяч, ебать, это с 20. ой, еще плюс 1200, блять кайф, я сейчас давай попробуем, хай режим, ну, вот тут, тут, короче, надо вот в эти 4 лунки попасть, ну, даже в 3, ебать, шанс, вообще, минимальный на эту хуйню, ну, хуй с ним, будем пробовать, я даже ставку подниму, 500 рублей, ниже 20к мы не идем, ну, это, это ебаный риск, прям, в x9 залетело, x, так, Х26, блять! Однай, нахуй. Еще x26. Ебать, это риск пиздец. То есть, я не говорю, что, блять, это знаешь, режим, чтобы наебать сайт и вывести деньги. Нихуя, это риск, ебнешься. То есть, вот на этой теме можно было также въебать, но реально повезло, блять. То есть, x26 летит ебать, как просто. Ну я как я не знаю, что она. Просто как истребитель в эту попадает в ячейку. Ну, у нас, кстати, 73к с 20 тысяч. А, фактически, фактически, ну это сколько? Получается. Это получается почти X4 от изначального баллика. То есть в теории это, это блять, не так-то и много, но вот сука смотришь на цифры, ду, я Косарь, нахуй! Залетел, блядь! Косарик, блядь! Просто, на... ну, ну тут, е... блядь, ну нет, это, это, это за... Это... И вот, чтобы понимали, блядь, ну я это могу вывести, это нахуй мне выдают за место оплаты роликов, прямой оплаты, мне, ебать, выдают балик, нахуй, ну вот. все что выиграю мое, если проебу, пошел я нахуй, ну админам. Нравится, блядь, что человек выводит. Ебать, ну жестко хуйня, вот, пацаны, будет халява, я не призываю. Да сюда, блять, да не депайте нахуй, ну вот есть, вот, у вас есть халява, можете на этот Плинка также зайти, вот смотри, этот ролик посмотрит, ну, давай, как в предыдущий раз, сколько народу Плинка посмотрела, да, 10 тысяч человек, перейдет на сайт, ну хуй с ним, тысячи то есть админы потеряют, ну вот, я не знаю, даже если 25 центов, ну, блядь, сколько там, 5, ну, давай 15 рублей халявы, они потеряют 150 тысяч, именно так, или я, блять, ошибаюсь, короче, больше 50 каней раздадут халявой, вот, и и, э, эти 5000 человек, то есть вы, блядь, ну вы, по-любому, у кого-то из вас залетит косарь. И в это будет 20 тысяч, блядь. Ну пробуйте, пацаны. Я не, не призываю сюда депать. Это риск, блядь. Это риск нахуй. Ну вот, блядь. Еще, кстати, прикол здесь. Коин флип. Блядь, сейчас разгуляемся, нахуй. Я не выпущу пятиминутный ролик на канал, ну его в пиздо. И тут, насколько я знаю, ставка не ограничена по сумме. И смотри, в чем суть. Ебать, а давай-ка, мы, знаешь, как сделаем. Тут должны быть топ-выигрыши. Егор сейчас замашказик. Вот, за месяц блять нажимаем Ебать нихуя тип за... Также в плинка занес, ебать, 760 тысяч. То есть я еще, блядь, бомж нахуй. 400, ну это пизда. Это, это, это ⁇ ёбнешься реально. Бля, мне эмоции сейчас... Жесть, вся, вся эта хуйня выводится. Бля, с кинами скоро можно будет выводить. Заебись. Ну и вот, по поводу coin флипа. Короче, много сайтов с режимом CoinFlip скрывают возможность, что бот может залететь. Я это, блядь, ну прекрасно понимаю. А Степ же сделал умно. Они добавили конкретно бота, Опять же, все с рандомом, Ну и типа, залетает бот. Ну я вот смотри, создам ставку. Похуй На 150 тысяч реальный игрок не залетит, скорее всего. Ну, то есть, да, тут играет народ, да, ребят раскручивают сайт, опять же, закупают рекламу таких же ютуберов, как у меня. Но блядь! Будем реалистами, Ну никто на 150 рублей не будет залетать. Я эту хуйню делаю для контента, и просто по факту, ну, блядь, за один ролик, то есть, один ролик на моем канале, вот этот сайт, замечательный блядь сайт. Ну, ладно, это я так уже. Купил за фактически полмиллиона рублей, потому что это хуйня выведется, нахуй! И такие ролики, ну, в том-то и прикол, что степ, сука, у меня не будет их каждый день покупать. Ну, блять ребят, перейдите просто, ну, ну, евать. Ну, тут, блядь, полля да ляма нахуй Не, и причем я не сомневаюсь, что мне выведут Смотрел у какого-то ютубера Я забыл реальный его ник Ну, то есть, я просто забыл И, короче, был разговор по поводу, опять же, какого-то ютубера Честно, я забыл ники, блин, да, я с... тупой И там говорили, что, типа, человек выиграл в ВК Но, ну, вы поняли, да, вот тут выиграл но ну, не, не на этом сайте, а конкретно на каком-то сайте со слотами Он выиграл, короче, где-то в районе нескольких миллионов рублей Или даже ляма, блять, нам бот залетел Подожди, 300к если выиграем, это будет просто пизда. Ну. Но... Блять, найс, нахуй еще 150 тысяч, блять. Ну, один ролик, 700 к по факту. Ебися, но все. Конем нахуй. 600, 700 тысяч, блять. Один видос на канале человека, Блять, сейчас пиздежа будет. Не выведут. Фантики пошли, нахуй, реально. Ебать, на такие ролики я готов каждый день хуярить. А сколько тут максимум ставка? Макс, 7 тысяч. Блядь, давай. Да, блять, ну, типа, нет, я не буду на хай играть, я знаю, что это. это ну и он нахуй. Давай вот так попробуем, ложь 16 рядов. А, и, короче, прикол в том, что деньги не выводили просто по той причине, блять. Ну все, он меня сливать сейчас будет. Ну да. Ну, хуй с ней давай 10 сделаем. Короче, по той причине, что человеку нет 18 лет. Ну да, только хуйни не будет, во-первых, потому что мне уже 21, блять, кстати, скоро десятилетия канала. Я хочу какой-нибудь розыгрыш ебнутый сделать. Реально, ебнутый. Типа компы, блять, какой-нибудь еще хуйня. Готовьтесь, пацаны. Среди подписчиков, блядь. Ну и вот. Мы не вывели, потому что нет 18 лет, хотя ребята с ним работали, насколько я знаю. Или не работали, блять. Не знаю я, как оказалось. Здесь такой хуйни нет, просто по той причине, что со степом э, с первого сайта я работаю где-то ну больше полутора лет, то есть, может быть, даже года два. Вот с открытия сайта прям мы с ними хуярим и. Ну, деньги не всегда выводят, блять. Вот. И. Так что видите, нахуй, хейтеры. Короче, ниже 500 к мы не по. Блядь, ну, ну сука, 6... 1.4, блять. Ну, ну ладно, 600 к Слушай, можно еще раз один на один создать. Бля, ну нет, это, это просто это пиздец и, и прикол в том, что блять у таких роликов нет просмотров и блять это обидно реально ёбнутые разрывные видосы давай на 50, я не буду ну потому что ну нахуй создавать на больше но он мне сейчас сливает блять рандом не рандом блять Ну, сука кохуй он мне сейчас начал сливать выберите сторону блять ну 600 тысяч один ролик на канале Человека бля вот если бы у меня один ролик стоил 600 тысяч ебать е... ну я бы хуярил розыгрыш это знаешь я вот хочу сделать в ближайшее время видос с тупыми комментариями и сообщениями и люди пишут типа Блять, ты столько депаешь, сделай розыгрыш. Да пошли вы нахуй, ну вот откровенно, пошли нахуй. блять, я должен делать розыгрыш на большие суммы? Да, большие депы. блять, чем я обязан тем людям, которые пишут, сделай розыгрыш, и ты охуевший там и так далее. Идите нахуй. Ебать я зажрался. <смех> это я говорю неадекватным зрителям, как бы. я понимаю, что мне очень много здравомыслящих ребят смотрит, вам большой привет со степа X нового Не, на самом деле я это только дебилам говорю, которые пишут чушь в комментах Это вот как э, на канале, когда только начинались опенкейсы, я снимал изик и, блядь, писали, ты работаешь сайтом То же самое, да пошли вы нахуй, это и прикол в том, что заливал аж свои деньги, блядь, и ебали мозги ну, все тут, все, в минус 50к. Еб. Ну вот, сука, почему он мне, блядь, сейчас резко начинает сливать? Ебать, ну давай мы знаешь, как сделаем. Мы ебанем хай. Мы ебанем хай. Ебанем, короче, 16 штук. Ну, я не буду сейчас по 7500 играть, ну вот, блять, долбоебизм. Ебанем по 500. О, ниже 600 к я не пойду. Хочется, блять, ну, конечно, когда ты видишь халяву, сука, хочется больше. Это всегда так работает. И. Типа. И будет работать. Это работало, сука. Работает и будет работать. Ну и вот сейчас все в 0-2 хуяри. Чекай, блядь. Ну сука. Нет, хочется больше. Ну, су, если на тысячу залетит, это 500 тысяч рублей. Опять же, 9 залетело. горшочек не вари, блять. Хочется сказать. Не вари, вари, вари, вари нахуй. x2, ебать, x2. Ну все она меня сливать начала. Ну хочется, конечно, еще 26, блять. Ну, это не так много. А, ну, по косарю это будет слишком жирно, но блять, да, хочется, сука, больше денег. Мне нужно больше золота. А, давай сделаем ровно 15 шариков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11 12, 13, 14, 15. 15, все в пизду. 26, кстати, один раз залетел. Ну и все, он меня держит в районе 60 тысяч. Ну, я на этом закончу видос. Просто ну его нахуй. Реально. Бля, можно крышкаш поставить. Сколько максимум суммы ставки? 7500, опять же. Ой, блять, громко, ну его нахуй. У них, кстати, есть джекпот. Но в джекпоте нет народа. но ну, не так много народа на сайте. Ну вот это реально имбовый джим. Короче, будет халява, ребят. Вот я советую попробовать здесь с халявой. Не советую депать, блять. У вас есть халява? Хуярьте с халявы. Зачем депать, когда есть халявные а, деньги? Еще и промики у других ютуберов можно поймать. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Блять, ну это ебейший реально видос. 619. Тысяч. Это все сейчас полетит на вывод человеку. Всем спасибо. Ну, на этом можно закончить, я думаю. Ставьте лайки, поддерживайте данный видеоролик. Всем пока. Бля, я нахуй просто счастлив этой хуйне. Ебожьте с халявой, реально, пробуйте.